Всем привет! Вы на канале Аниме Кун, озвучивает Broken Wings Team, и это ТОП-12 старых аниме, которые западут в душу. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем! Приятного вам просмотра! 12 место. Грехи Киошана. Недалекое будущее. Мир на грани вымирания. Людей практически не осталось в живых, а роботы начинают подражать живым существам и пытаться имитировать человеческие эмоции, чувства, действия, желания. Большинство начинают ржаветь и ломаться, искать исцеление у святой, что способно излечить и остановить ржавение. В эпицентре всего этого блуждает некто по имени Киашан, что не помнит ничего, что случилось с этим миром, почему его все хотят убить. В чем его предназначение и что связывает его и святую? Одиннадцатое место. Странник Кенсин. У наследницы Дадзё Кауру финансовые трудности. Кто-то порочит стиль Камея Касинрю, а ученики поспешно покидают Дадьо. Как раз в это время появляется странник, что носит катану. Что же случится, когда эти двое встретятся? Десятое место. Инуяша. Кагаме – обычная школьница, но однажды, зайдя в семейный храм, провалилась в старый колодец. С трудом выбравшись из него, она обнаружила, что оказалась в лесу, где находилось священное дерево, что росло около их дома. Но что это за парень прикован к дереву? Почему в него воткнута стрела? Он вообще человек? Стоило ей только подойти к нему и прикоснуться, как ее тут же связали и отвели в деревню. «Кто эти люди? Что это за деревня?» Почему Кагаме сравнивает с какой-то Кикио? Девятое место. Тетрадь дружбы Нацумы. Такаси Нацума старшеклассник из детства видит мир Йокай. Дабы не быть ими пойманным, Нацума скрывается в храме, где случайно освобождает из заточения Йокая Мадару. С его помощью Нацума разбирается в происходящем. Оказывается, бабушка Рейка в юности сразилась со множеством демонов, победила их и составила тетрадь дружбы из листов, на которых побежденные собственноручно написали свои имена. Заключив имена демонов в тетрадь, она сделала самих демонов своими слугами. Теперь тот, кто завладеет тетрадью, станет хозяином множества демонов и духов. Восьмое место. Внук Нурарейхёна. Рико – необычный йокай, ведь он несет в себе четверть демонической крови – это обстоятельство заставляет многих внуков относиться к нему неоднозначно. При этом сам парень вовсе не хочет брать власть в свои руки. Зная множество проблем в потустороннем мире, он твердо решает прожить жизнь обычного человека. А вот только от своего происхождения убежать непросто. Само существование духа с кровью демона нарушает баланс сил. Зная об этом, Против Рикуа решает восстать не только Йокай, но и люди. Юноше придется постараться, чтобы защитить себя, но к счастью у него находятся верные союзники. Седьмое место. Детектив-медиум Якума. От зава Харуке нужна помощь. В ее подругу Мику вселился дух, а Кадзухика покончил с собой после школьного испытания. Харука обращается к детективу сайта Якума, но он не умеет изгонять духов, только общаться. Шестое место. Нейра Нагами, детектив из Ада. Разгадав все загадки своего мира, демон Нейра отправляется в мир людей, чтобы найти новые головоломки. В этом ему помогут школьница, обожающая много и вкусно покушать, Яко Кацураги и бывший бандит Шинобу Гандай. Пятое место. Предательство знает мое имя. Юки выходит из приюта Асахи. Он ничего не помнит о себе, о близких, однако имеет дар забирать чужую боль через прикосновение. У него есть приятель по школе, Удзуки-кун. Юки мечтает закончить школу, найти квартиру, спокойно жить. Но возможно ли это, если его друг пытается его убить, а спасает неизвестный человек с серыми глазами и пронзающим взглядом, а на следующий день узнается, что у него есть брат и собственное предназначение? Четвертое место. 11 глаз. Какеру Сацуки нелюдим, является сиротой и общается лишь с Юкой, ставшей его лучшей подругой, любящим всех смешить Тадаси и его строгой подружкой Каори. Какеру соглашается сходить с Юкой в магазин на распродажу, но по пути туда происходит изменение всего окружающего: люди внезапно пропадают, небо окрашивается в ярко-алый цвет, а вокруг них появляются чудовища. Сможет ли Какеру защитить Юку? Третье место сверкающие слезы и ветер. Группа студентов Академии Святого Люминаса расследует таинственное исчезновение и находят странную книгу, в которой описывается другой мир. Внезапно в Академию попадает девушка-кошка по имени Мао, которая преследовала сбежавшего зверя-человека. Но к несчастью, ее амулет ломается, и она вместе с Омой и Курехой попадает в другое измерение. Там Сома узнает, что мужчины из земли являются Шинкенши и способны преобразовать душу живого существа в волшебный меч. Также Сома узнает, что миру угрожает черная энергия, прибывшая из мира мертвых через особые порталы, и только Шинкенши могут их быстро закрывать. Зера, таинственный ангел с черно-белыми крыльями, заявляет, что только Сома способен победить зло и спасти всех. Второе место Киба Наш главный герой, Зет является хулиганом и хочет быть свободным. Его мать попала в больницу. Она не в себе, а он видит странные видения и не может понять, с чем это связано. Постоянно из переделок его спасает его верный друг Ноа. Однажды он дарит подарок – перо сокола на день рождения. Эта вещь привлекает мать Зетта, однако она молчит, только внимательно смотрит. Врачи решают изолировать Зетта от матери – Побеги ему помогает Ноа, отчаянно еще выход, Зет встречается с чудовищем, но тут неожиданно мама приходит в осознанное состояние и начинает борьбу. Откуда появились чудовища? Что знает его мама? И как так вышло, что из ниоткуда появился портал? Первое место. Священная семерка. Арума Тандодзи из-за своих необычных сил вынужден жить отшельником. В школе его все боятся, кроме одноклассницы Вакана Ита которая предлагает ему вступить в клуб самоцветов. Однажды к Аруме приходит необычная рыжеволосая девочка с дворецким. Она оказалась главой корпорации Айба, которая борется с каменными демонами. Девочка просит его вступить к ним в команду. Герой нехотя соглашается. Отныне Арума Избранной Священной Семерки будет работать на корпорацию и сражаться с дворецким армией горничных, демоном-перебежчиком и другими против злых сил. Всем спасибо за просмотр! С вами была команда Broken Wings Team. Всем бай!